так вкратце вы расслабили да? человека нагайка слажи делается леничек и потихонечку начинаете обстукивать и вот с таким обступинием вы разбиваете скажем, зажимы которые образуются в человеческом теле. Плюс сам венчик, веерная работа и венчик подобное. Он хорошо ложится на плоскость тела. Но не болезненно Ну как не болезненно? Так ты сам рукоят, не, ну ну так, еле чувствительно. Ну иди, подожди, происходит. подожди. не не, не тебе ты сейчас лежи, просто потом ощущения. <реклама> Это все, значит тоже по позвоночнику не бьется я сразу буду там секреты выдавать там все это По позвоночнику не бьет никогда работается все как встекает вода 45 градусов туда 45 градусов туда так же самое и тело вот она хорошо ложится видите это плохо да она хорошо ложится ну и руки да а голову голову нет вот там, смотрите, вот, ножка, да? Я да. нога. Смотри. Да, сяточка. А я бы уже ухохоталась от На ступне, <свят> да, там находятся все точки. На ступне очень приятно, да. Сейчас только не крапки едешь. Ты О, вот это прикольно. Так же самое, если надо уплотнить, все как подобно с веничным массатом. То есть, если воин профессиональный, я работаю что с саблями, что нагайками, что В принципе, одинаково. Это надо в армии преподавать. Ну, выпускаете, так же самое делается совсем. Потом ну, продавлю. Вот да. ну, ты понимаешь, да? Да, да. Вот эти все элементы. Все. Тут точка. Не то, что у меня там какие-то личные симпатии. Я знаю, что там точка, да. Саша. Ты сейчас вот о чем? Ну, ж европейская страна. Когда ты знаешь, когда ты ее чувствуешь, ты знаешь, что там точка. Да. Видишь, она как бы mm -hmm. хорошо ложится, что может там, в подличие ноги пальцем попадать. Но это уже говорит о профессионализме человека. То же самое прокатывается по ногу. Это с уже это с области лимфодренажного массажа. Саня, сверху вниз, снизу вверх? Да, но, Значит, да по, ноги по-любому снизу вверх. Ты поднимаешься, чтобы веником, ну, баня. Все работается от, от, от, до... от ног вверх. Да. Нельзя да, сверху, да. особенно для бани, нельзя да. с головы начинать. То же, самое, то же самое и здесь используется. Вот она примерно, рукоять, она примерно вот здесь вот на вот такую вот. воздействие. здесь. Позвоночник получается? Да. Прокатывает именно позвоночник. Ну это так. Же даже не нажимаешь, да? Ну, он Или нужно Нажимаю, конечно, да. да. обратно, же. Ну, один заход сделали, посмотрели как человек, хорошо, не хорошо. всегда надо прислушивайся, да? Все, а что что? покажу на ну, это так кратко. покажу. А, положение велико, да. Сорос, У -у -у. вот в отличие видишь от Кубанки, О, Кубанкой дальнюкое кольцо, ну, да. Да. вот так сложил Венич, mm -hmm. вот он четко ложится, используешь. Надо уплотнить, там допустим кто-то в койке, да, там. или сильно забитый. Так вот. как правило у всех забитый. Да, вот вот Начинаешь нахлебать. Уже направо. И тут, слушай, я самое на ногу тапок снимать да, видите, что она хорошо ложись так потом надо уплотнить а вот тут и выжимал как-то а, вот ага. а вот эта часть это шалы вот это да тут еще надо выучить с каких частей состыков. Да. А, Продолжить. Uh -huh. а? uh -huh. Ну и по позвоночнику тоже. Прокатывается по этому. Ну uh -huh. uh -huh. это я вспомнил. Прокатываешь, прокатываешь. То же самое по позвоночнику. Всё. Видишь, она вложится как раз, как раз на вот эти две мышцы. Да, так называемая паравертентальная система, да. что не передавливает позвоночник, она не влияет, оно ну, на... не давит, да, на да. Не, ну Ты вот эту часть как-то прогреваешь, плюс обратно, я прокатывал, можно протереть, ты уже смотришь по человеку, как он себя ведет, угу. как можешь ты ему дать давление, не можешь.